Привет, ты на канале Соплей Сегодня мы играем в игру Ghost а, Там вышло обновление какое-то Не знаю, что за обновление Мы ставим высокую сложность Ставим все вот эти штуки М -м -м. Не буду ставить высокий ранг Потому что там призраки, которые Себя по-новому ведут а -а, Попробуем поймать а -а, Карта Горный дом Я на ней ни разу не играл Поэтому мы посмотрим что да как На этой карте Буду рад, если ты подпишешься, поставишь лайк, напишешь комментарий. Это очень важно. Какие звуки страшные. Так, ну ладно, я на этой карте не играл. Жалко, что снег не хрустит под ногами. А, детские следы. Ой. Мое сердце бьется что-то ребенок что ли а это выход оба она здравствуйте так следы печаток ноги ну да это либо дзенши либо ребенка ребенок либо Ультергейст. 500 МП3. По температуре все понятно. Все, в принципе, мы все улики нашли. Так. Господи, я вообще эту карту не... не знаю. А где выход? Выпустите. Нет, это не тот выход. Так, пентаграмма у нас здесь. Так, и что она у нас кто? Детечек. Датчик МП. Полтергейст. Счетчик чистить 100 500. А, сейчас мы кинем там блокнотик, все дела вот это вот. Главное следить за мозгами. Иначе будет плохо. Это я еще не ходил на второй этаж, не ходил. Гостка не толк. Гостка не толк. Гостка не толк. Гостка не толк. Гостка не толк. Так, блокнот. Человек, ну это понятно, доска движется из угла в угол. Средний радиоприемник к уклобуду. Ладно, давайте мы покинем это все. Полтергейст. Интересно, а полтер здесь перемещает предметы. Ну, в принципе, тут все предметы перемещают. Так, что там со светом балуется? Так, ну что у нас? А что нас защищает от полтергейста? Надо посмотреть. Защищает у нас. Э Давайте пока святую воду возьмем. И соль. Потому что она хотя бы не злит. <свят> Сейчас мы вот тогда кинем это все и пойдем искать. Гост не толк. Гост не толк не толк гостка не толк гостка не гостка не толк гостка буду до пост что-нибудь пожалуйста ладно Неинтересный ты какой-то на что у нас реагирует эктоплазма? на синий фонарик вообще easy получается так ладно, да нам сейчас возьмем камеру ну чтобы искать э -э проклятые вещи это раз. Во-вторых, что у нас? Сфотографировать, фо сделать фото эктоплазмы, рисунка и все краны в доме открыть. Очень странные задания. Ну ладно, эктоплазму мы сфоткаем. Насчет кранов я не уверен. Оба-на. Здравствуйте. Добрый вечер. Черепок. А, ну здесь в принципе он лежит. Черепок-пок-пок. Обана. на. конечно, не толк. Конечно, не толк. Не хочет. Ну, ладно. Так, я хочу везде свет включать. Yeah. Краны. Раз. Это не включается? Нет, наверное Что тут? Закрой окно Дует Холод О, я слышу, как он ноет Призрак нытик Это что? А, это часики Часики Часики мы берем Так, ну я эту карту пока что Это только первый этаж там еще же еще подвал есть. Не, карта, кстати, очень прикольная. Горный дом, зима, все дела. Так, а где моя камера? Наверное, здесь. Нет. Стой, дайте камеру. Я где-то кинул, гейт яйцо было. Во. Так, это что у нас за дверь? Это подвал. Подвал. Ничего не вижу. Отстань. Я вижу здесь что-то. А, это мои эти предметы просвечивают. Уйди отсюда, не лезь ко мне, пожалуйста. Я ничего не готов тебя это... С тобой драться. Я не готов к битве. Отстань. Так, это... О! Там нафиг она нужна? Так, не забыть, где камера лежит. Так, я поднимаюсь, получается, из подвала. Он что, дверь закрыл? Совсем, что ли? Мы этого не боимся. Ха -ха. Камеру надо найти. Вот, она. Так, все, ну на, думаю, что на первом и на, на, на. Точнее, на подвале и на втором этаже уже. На первом этаже, господи. А Нету никаких предметов, поэтому мы идем на второй этаж. Тут же третьего этажа нету, отлично. Ничего нету. Господи. Страшно было. А вам страшно было? Я напугался. Он не сильно. Кстати, знаете что? Я, я ни одну эктоплазму еще не нашел. Очень странно. А, вот. Он. Как говорится, сказал, и она появилась. Так, запомним эктоплазму на втором этаже. Какой огромный дом! Вода. Включена. Ну, это я не могу, наверное, включать. Наверное, да? Так, здесь ничего нету. Это плазма 2 на втором этаже. О, игрушка какая-то. Розочка. Так. Я иду с розочкой. Так, ну и что получилось? Ой. Не надо, дядя. дурной, что ли, совсем. Так, получается, смотрите, так, я отсюда вышел, получается, я отсюда вышел. Камера вот здесь. Стоп, она здесь была. Ничего, я украл. Где свет? О. А, нет, лежит. А, я не знаю. Стоп, подождите. А где еще игрушка? Точнее, эта штучка. Ловец снов, да? Ловца снов не вижу. Уйди. Вот давай мы... Это что... Ч ⁇ такое? Что случилось? Блин, я не вижу ни игрушки никакой здесь. Я уже по кругу прошел, все. А, третьего этажа есть или нет? Вроде нет. Ну нет, но ну, вот, это, вот, это, вот это я не люблю. Сейчас опять начинается просто брождение ходить. Тут у нас четыре штучки. Должно быть пять. Ну ладно. Да, да, телек, включай мне еще здесь. Давайте походим. Походим, побродим. Поищем. Здесь мы зашли. Так, мы направо. А направо некуда ходить. Ладно, идем прямо по правому коридору. Тут только подвал. <связь> Блять! Господи, не надо. <связи> Уходи. Ты меня напугал. <связи> да, у... да уйди отсюда. А, пожалуйста, не надо. Не ори тут. Мне камера трясется и мне страшно все я все я все я все я сдаюсь блин тут эти игрушки просвечивают а куда а. дырка какая -то. почему нельзя закрыть дуиджи где игрушка еще одна я не понимаю так смотрите здесь получается нету ничего Здесь получается тоже ничего нету. Поиски игрушки, как всегда, у нас очень долгие. На кухне ничего нету. Не, ну просто. Я как? У меня логика какая? Типа, ты находишь игрушки. Игрушку. Игрушку. Проклятую вещь эту. Это куда? Это на улице. А может на улице? А нет. Ты находишь, получается, проклятую вещь. Я нашел одну на первом этаже. Две. Ой, одну в подвале. Две на первом этаже. И одну на втором. Отстань. Судя моей логики, вещь должна быть на втором этаже еще одна. Либо в подвале. Не может три вещи на первом этаже заполниться. Но ее нигде нету. Господи, дядя, не надо. У меня последняя штука. Нам нужно уйти срочно. Блин, а где еще одна вещь? Ну, блин, ну почему? Почему я не могу ее найти никогда? Так, ну я думаю, может быть, взять уже пора этот. А у нас защищает, кстати, крест? Защищает крест возьму, ладно. Ой, возьму благо... благовоние, да. Ладно, на самом деле, короче, можно сделать как? Ну нет, надо камеру не упускать. Надо, короче, начинать собирать уже... Пистолет я боюсь сюда уносить, потому что он его... Сопрет. Так, по мозгам у меня все в принципе ок. Сейчас я просто выключил свет. Иди, дурак не подходи ко мне У уйди где я вообще нахожусь хватит хватит заниматься фигней лучше дай мне игрушку не слушай я не знаю вообще где но это вот опять начинается нет я ее найду я потрачу все но я ее найду А я здесь был? Да был. А где эти игрушки, типа, вот, ну вот это вот, как ее? Блин, ну я бы, конечно, начал бы собирать все, но смысла вообще нету от этого. То есть у нас в принципе все есть. Я знаю, где все, кто плазму находится. Мы их соберем а дальше что ладно будем наверное искать другим методом будем просто подходить ко всему и рассматривать я больше не вижу другого варианта Ой. чем второй этаж весь осмотрим? Иди. не трожь меня Тут можно прятаться кстати прикольно да господи хватит так на ну, второй этаж и весь обошел то есть я как у меня логика какая я иду по левому углу так ладно на втором этаже там бы я ничего идем по левому углу Осматриваем каждый стол. Блин, тут пройти не могу. Куда они лов то засунули? Ну это вообще... То есть, смотрите, у нас есть четыре, да? Четыре. ловцоснов снов нету. Где он может быть? Мы все исследуем по левому углу. Это на улицу. На улице нам туда не надо, господи. Ой, здесь, кажется, не был или был? А вон он лежит. Не надо. Все, пошел вон отсюда. Да, прикиньте, не наш капец. Так, так, так, так, так, так. Да, я, все, в принципе, я по дому начинаю ориентироваться немножко. Сейчас только выход найду. Мы люди такие простые, мы обойдем. Так, все, ладно, мы сейчас идем собирать эктоплазму. А что я вообще у меня же? А. А кукловуды что там не взаимодействуют, значит. Я не слышал. Либо он такой, либо такой. Сейчас мы колесами закинемся еще. Ой, а как ее есть? Так, ладно, вторую пока не будем использовать. Берем вот эту штуку и поимка призрака у нас получается вот эта штука. А, нам нужна соль, святая вода, соль. Ладно, потом соль. Я не могу все подряд убрать. Я иду тебя ловить призрак. Полтер, ты Полтергейс вроде моделька не поменяется у этого призрака. А я уже забыл где. Вот она. А тут один вход. Здесь... Пошел вон! Блин, если он не успеет дойти, то будет очень хорошо. <Adobe sounds pretty strong> я не успею. Уходи, уходи, дай собрать, пожалуйста. <ballething> Помогите. А я умер. Нет, не умер. Господи, Господи. Выпусти. Дядя, а, -а, а, я выпусти. У, -у, -у. у меня нету, нету мозгов. Жесть, жесть, жесть, жесть. Чего такого купил, прям агрессивный? <свист> Совсем с ума сошел, у меня же... уж плохо стало. Но все выпиваю. Так, там соль была. А, подожди, у меня соль обычная есть? А, нет, нету. Соль Святая вода Ну я тебе сейчас Козёл такой Покажу как тут это Вопросы решаются Дурной Ладно возьму еще благовонию Благовония кстати 15 штук это хорошо Надо благовоние всегда с собой держать Ч там происходит с куклой Еще. Давай, иди сюда, я тебе соль сразу кину. Где ты, козел? Козль. Так, тут мы собрали. Нет, не тут мы собрали. Тут мы собрали эктоплазму, да? Да, тут мы собрали эктоплазму. Давай, давай, иди сюда. Иди сюда, у меня есть я водой напою, святой. Так, вот эктоплазма. И там еще одна. Так, все хорошо. Дурной какой-то призрак. Так, перезарядилась эта штучка? Да, перезарядилась. Так, ну ладно, мы сначала скинем вот эту штуку. Пойдем все-таки... Будет намного практичнее иметь с собой Три заряда благовония Нежели чем один заряд Святой соли Ну давай, давай Иди сюда Решил ко мне лезть Она вообще защищает Эта штука или нет? Защищает Отлично Отлично Блин, так страшно Уходим, уходим Я не понимаю Я вроде привык к этой игре Что за фигня, почему он так пугает Так, ладно Мы идем его кормить Святой водой, а потом Открыть все двери в до... Все двери в доме? Серьезно? Вы серьезно? Все двери в доме, да? Все краны, все двери. Иди. Где там стучишь? Иди ко мне. Так, по две. Подвал. Подвел. Кстати, горный дом она, вроде не такая большая карта. Она очень компактная. А где еще... Кстати, да. Где еще у меня эктоплазмочка? Здесь? Вот здесь на углу было. Вот. Она. Блин, он, он, он закрывает двери за мной. То есть, типа, он что-то закрыл сейчас. Да и появись уже ко мне. Явись ко мне. Так, ну ладно, пока что мы ходим. О, вон. Дурак. Я еще хочу таблетки выпить. Ой, дурной! Ой, дурной! <связывается> Я прям пью таблетки, и у меня прям само так... <связывается> так, открыть все двери в доме, да? Угу. Ага. Угу. Так, у меня заряд есть из трех блоков. <связывается> да пошел вон! Не трожь. А все двери в доме открыть. Хорошо. Здесь у нас все открыто. Здесь открыто. Получается у нас, что он закрыл. пошел, вон! Все двери надо открыть. Так, у меня что сутку Да он опять что закрыл? Я сейчас тебя. А, я тебе никак не сделал. Ладно, плевать. Похоже, мне надо взять адреналин вообще и с адреналином ходить и все двери открывать. Ну, блин, я не успеваю просто. Ой, страшно-страшно было. Я думал, не успею. Так, здесь у меня все двери открыты. На втором этаже у меня все двери открыты. Ляха-муха! Ты что издеваешься надо мной? Не, реально, что адреналин в колю и подусится со всеми этими. Ой, кайф. Я здесь выйду. Как это сделать-то? Я не знаю, как это сделать. Но я поду таблетки сейчас выпью, конечно. А, я думаю, что, наверное, возьму сейчас адреналин и просто пробегусь по всем комнатам. Больше у меня варианта пока что нету. Так, благовония мне хватит. Так, открыть все двери в доме. Это очень сложно. Когда он просто ходит по одним действием все двери закрывают. Вот опять все двери закрыты. Опять что-то закрыл, да, пошел опять что-то закрыл. Да блин! Да пошел вон! А у меня все это. Один, один предмет в руках. И он мне может сейчас скушать. <плёк> вот его можно взять и обезоружить как-то, чтобы он больше не появлялся? <плёк> да блин! Я не понимаю, это нереально сделать. Как как его поймать, чтобы вот он сидел вот в одном месте? У меня, кстати, нету рассудка. Уходим, уходим. А, все, я умер. Или нет? Или я жив? А, нет, я жив. У меня осталась последняя таблетка, и я не могу двери открыть все. Не могу никак. Он их просто все закрывает. А, я не могу два взять еще, класс Есть какая-нибудь ловушка, типа, чтобы он посидел и ничего не трогал <свят> Так, что там еще соль какая-то, святая вода была Ладно, я на самом деле второй этаж только не могу особо это хому А, а что ты дверь не открывается yeah. я потерялся да, бля, он закрывает и все. Я не знаю как. А второй этаж, вроде, все открыты двери. Спускаемся вниз. А все, бля, бля бла Не, ну я не знаю, ну реально, ну что за приедущее? Ну все это закрывает, все. Это что за такая? Тан, заплачься, мне плевать. Ты нытик. Нытик, который не дает нам двери все открыть. Я сейчас умру, у меня последняя, так скажем, жизнь осталась. <звы> все, больше у меня жизни нет. И защиты нету. Блин, тут вроде все двери открыты. Может, в подвале дверь какая-то еще есть? Ой -ой. Легкий призрак. Нет. Ай. Ай, блядь, не туда зашел. Сюда. В а, дом куклу Вуда. У <laughs> меня нету мозгов, как быть? А смогу ли я его обезвредить на подходе ко мне? Вопрос, да? А, таблеток нету. Есть адреналин Есть адреналин Короче, куклу Вуду я сейчас куплю Занесу и сразу вынесу Мне надо просто сейчас резко залететь И поставить вот этот штык Поэтому я сейчас покупаю куклу Вуду Захожу ее, заношу, забираю И если он мне даст выйти, конечно Все, теперь я колю себе адреналин И залетаю и штык втыкаю Все Принести дом куклу Вуду А, принести надо было забирать Ритуал пентаграммы Ух, все, капец тебе у, А у меня не защитит, кстати Мне надо будет сейчас прям это Очень аккуратно все делать Я не могу подобрать, я не могу подобрать, да что такое-то? Игра, игра, игра, я не могу ничего подбирать. Я не могу ничего подбирать. Я не знаю это не все разработчики пожалуйста пофиксить это все я не мог ничего подбирать ничего не мог подбирать ладно все равно игра на самом деле получилась достаточно интересная Я с немножко но не играл спасибо за просмотр спасибо что посмотрели да одно тоже сказал подписывайтесь ставьте лайки поддержите комментарии всем спасибо всем пока